Нравился. Ну что, Павел? Сыграй. А я хочу с тобой. Почему за мной, Я совместно сейчас. Мы им надо забить. Так да, какая, какая разница? Фура, форум, не форума. Пусть, пусть, пусть, пусть покажут как поживат. А если поснишь... на камеру, Наоборот, я еще что. Правильно там. Засудить тебя придется. Так, погребить О, какие-то. считается? Нет, понятно. Потом ты не понимаю. А еще один остыл пойдет. он упадет, тогда я его сюда. Не Чтоб теперь моя да? Я думал, ты плохо играешь. Да давайте обидеться. Ты вообще не да умеешь. Что Подсказка. Хочешь? У меня дублеток сюда выйдет. Дублет, знаешь, дорога, знаешь, куда Это говорят, что это Não é bom Ну, чужого можно сейчас. пока... Сейчас посмотрим, что ну, будет... Мне, блядь, забить бы его... Зачем не забить свечка сейчас? Да? Да? Нет. Нет. Как обычно, да? У меня лапки. Не докручены, да? Докрути, Опа! Еще Не понимаю, как следить за тем, чтобы какого-то забила своя ка или чужого. Ты говоришь, кто признал мастер. Ты конечно. Ты, что, придется заплатить за его со мной. А? Ты просто пока не скали сколько. Че, это ваша бесплатно Желтый, не ляг, желтый, вообще непонятно не Поехали, очень просто Понятно? Можно объявлять Можно объявлять, если ты не так. понимаешь, ты что Ты же успел, да? Если кого-то не будет Тебе это, если кто-то отпишется, записывайся Там потому, что... С вами такое было, понятно Он записался может не прийти. У него там это, не Ш实, шо, шо, шо, шо. Так, У него тренировка по хоккею до 12-ти вот. годов. Ну, Слушай, он живет в вот, парочке. Вот, я не что-то не знаю. Его... Что с, с его батей я разговаривал. Так. Он говорит, что он он говорит, может не по хоккею, может что-то другое. Значит... Если по хоккею, мы ну, этим повезем. А, так, ну, что-то он сказал, говорит, у у нас туда-сюда бегать, и рядом дали нас. Он стал советом. и пусть ходит. Какие у Ну, если нибудь откажется, меня не Он не играл? Нет, он не играл Он стоп хотел сделать а Вот, вот, вот стоп-шар что ты не играл? Я же не обещал Выплезать Поэтому я не играл Нет, ну поднимите я тебе про это говорю. Я сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю. Дело в том, что она в новом функционе. Ну как? Если выхода не будет, придется нет, играть сложного, если вы когда-нибудь Если вы первый забил, второго, по-любому надо играть Ну да, будьте варианты, свой отборта или чужой отборта Но надо играть Если ты не играть, ты будешь забивать Да, нет, Шаро, Накатывать Человек, зритель, смотреть А при А это не для зрителя? Вот так цветные шары нормальные, да? Так, это Фигурное катание, о чем-то такое. белят, ты точно? Отыграйся хоть разок. Получается, с губами подкатить. Я буду по На твоей стороне На моей, да? На твоей. Алло, да, если туда, Хорошо, у меня просто компьютера нет сейчас. Хорошо вам спасибо. Спасибо большое. А по, это, по кубкам они оплатили или нет? Нет, это тогда, я знаю. А по, по золотой линии кубки они оплатили уже, да? Все, все. Всё, понял, понял, всё по следующему часу Не мало Я тут, чё Ну чё тут толпы? По голове, про голове Что за человек? Голпит стоит чё, да? Так надо... Надо бы не долбить Светил, потом, да. вот, а, Сразу мимо дал Всего-то надо было тёщей щёлкнуть Сынки ём, долби, так об пол Сюда бы это поделать Куда-нибудь <смех> Ваша рана игре есть, но а я всегда тебе надеюсь Ледя, что Лодочку надо да, надо еще выше забрать вот это, Да, сюда, наоборот, да, да. <смех> ну, и вот это так, Делаем, и все Ну да, ты вообще в пол Далее занимайся, да? Сильно да мне все не скучают. ТРК, да? Кому еще мел вытагивают? С, С это ТРК. Ребята, пожалуйста. Ну, вообще, я, я не смогу Надо пол винта давать, чтобы нормально показать. Пол винта. Убей Не сказал бы мне под руку, я бы чуть-чуть посильнее и забил Он ждал, ждал, только я встал, он сразу мне под руку раз ударил, мне надо там что-то Чё? Чё у застрявший Лично да? разошлись в Так, слоявки, да? Ага. Ну вот их же это да, нету, такая придятина, да, получается? Вот, вот. уж ну, короткий порт слайд. Ага. Да, Капение видно, ну что ты? Раздеваешься, что ли? Ну ладно. Я, я взял машину. Попортил телезрители. Я думаю, ну думаю, двигателем можно ставить посередине Если честно, вот сейчас играешь, но вообще нити не а нет Нити, да. игры нету, нет картины Не знаешь, что да. делать да, Постоянно чистый. Ударить, лишь да. бы ударить Постоянно ёрнуть это... охота посильнее, лишь бы ударить Что случилось? Да. Все, мне пора Последний порог На 14-й А Кто застрял? застрял? Ну ничего страшного, мне просто захотелось это проверить А знаешь, почему? Потому что я до этого уже чуть было не сыграл Я уже думал о приколе Чупашевской И уже по шаблону Ну выиграть не смог, конечно, говно Я а намного лучше. Как А, Точно. Что-то Вот это не Вот это не Вот замороз. Почему? Тонкость. Сильно. Да и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 Thank cool. you. трех Если не прямой, все заказываем. И так ничего так, Паша, ты видел? у тебя вверх Что дальше okay. okay. okay.